Итак, сегодня я сравню Stalker и Fallout 3. Первое. Для начала давайте просто поставим Stalker на низкие и Fallout 3 также на низкие, делая для того, чтобы Fallout была хоть какая-то фора. Все мы знаем, что буквально 10 лет назад игры на низкие настройки графики на высокой перестали отличаться. Толком ничего не меняется. Буквально сглаживание, разрешение и может быть немного мыльные текстуры. В основном низкие и высокие на современных играх отличаются не так кардинально, как раньше. Здесь мы видим, что Fallout 3 на низких лучше, но не забывайте, что между ними больше лет разницы Поэтому мы ставим и сталкер и Fallout на максималке. И что мы видим? Fallout практически не изменился, а сталкер стал просто конфеткой. Вот в этом и вся суть. В Сталкере и освещение, и сама графика, и деталей намного больше, объектов больше. Да, тут есть небольшая загвоздка в том, что кирпичи не выпирают, вот в Fallout выпирают, в Сталкере не выпирают вообще, да? Представьте себе. И я думаю, из-за этого Сталкер не стал всемирным известным бестселлером. Нет, нихера. Давайте пойдем дальше и поставим мод на графику. Я искренне искал моды на графику для Fallout 3. Вот самое лучшее, что я нашел. А вот, просто первый мод, который я нашел для сталкера. По отзывам, это не лучший мод, есть намного лучше, есть даже замена движка, но даже этот мод лучше выглядит, чем мод на Fallout 3. Да, что там говорить, мод на Fallout New Vegas выглядит лучше, чем мод на Fallout 3. По сути, моды не сделают вам сверх крутую реалистичную графику, а будут вот на этом уровне. Поэтому хоть какой мод ставь на Fallout 3, он не будет лучше, чем мод на S.T.A.L.K.E.R. Просто выбор очевиден. Да даже сравните Fallout 3 и Fallout New Vegas. При этом всем я не говорю, что Fallout 3 плохая игра. Я не сказал этого ни разу. Хотя идиотов полно, я они услышу все что угодно. Fallout 3 отличная игра. Она не лучшая выживалка, но она вполне неплохая. Stalker также отличная игра, она не лучшая, она вполне неплохая. Но. Я посоветую вам лучше Нью-Вегас. Да, вот такой вот неожиданный вариант. Что в Сталкере я побегал буквально пару часов, что в Fallout 3 я побегал буквально пару часов. Разницы особо не увидел. Настроение и там, и там одинаковое, а вот графика в Сталкере лучше. А вот если вы хотите, чтобы я сравнил и в геймплее, и в сюжете, и в мелочах... Fallout и Сталкер, то ставьте лайки. Давайте, пусть будет 1000 лайков, вот такая недосягаемая цифра, и я сравню Сталкер и Fallout во всем. Все части Сталкера, все части Fallout, посмотрим, что из этого выйдет. Ну, а с вами был Сэмплмен, надеюсь, вам понравилось это сравнение графики. Хайдихо!